Указ Президента Российской Федерации трансформировал Казанский государственный университет в Казанский Приволжский федеральный университет, который был создан в 2010 году. В результате масштабных преобразований в состав университета вошли семь вузов республики. Общее количество студентов выросло почти в три раза. В университете был создан специальный коллегиальный орган управления «Попечительский совет».